Стильная сумка российского производства города Москва, фабрика Саравэлла. Стежка, сумка-транспортный. Легкая, практичная, стильная модель. Будет реальная подружка вам на каждый день. Объем сумки возможно уменьшит вот таким образом. Выгнуть сумку в обратную сторону. Вот такое дно с ножками. Здесь есть молния, которая позволит увеличить размер сумки. Сумку увеличили. Накладный карман. Вот такой глубокий. Доходит до дна сумки. До молнии. На задней стенке карманов нет. Вот здесь крепление под ручку ремень, вшита стропа хлопчато-бумажная. По сути дела, мы получается немножко приподняли то, что уходило внутрь. Ручка вполне позволяет это сделать. Крепление ручки здесь вот так происходит Вшито. И вот сумка увеличилась в разы. Сюда легко войдет формат папки. Взяв вот такую сумку, даже деловая для женщины, будет выглядеть вполне престижно. Что же внутри? Расстегиваем молнию. Вот такие здесь надежные, прочные бегунки и молния. Вход. Внутри один отдел большой. Довольно качественный подклад. И ручка-ремень-стропа, которая позволит сумке быть через тело, либо на плечо, так как вам комфортно. Цепляется вот сюда. Вот такая вот сумка-трансформер. Свет в наличии красный. Периодически поступают и другие цвета сумок. Такие есть в наличии. Можно узнать по номеру телефона 8904 436 09 -56. Сумка довольно легко стирается в стиральной машине. Таким образом можно ее свернуть. Входы того, что свернули, обхватили резинкой для денег, либо каким-то еще ремешком закрепили и убрали. Она не требует много места для хранения.